Всем привет! В этом видео я расскажу о том, как установить Google Play Store на Windows 11. Еще пару месяцев назад было невозможно запустить Google Play Market на Windows 11, но появился способ, благодаря которому можно полноценно запускать Android-приложение из Google Play Store на Windows 11. Процесс установки не очень сложный, а результат стоит потраченного времени. Итак, начнем. Хотелось бы напомнить, что мы не несем ответственности за возможные сбои программного обеспечения, но лично я не обнаружил никаких ошибок или сбоев системы. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их.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 Переходим в пункты «Программы и компоненты». Далее заходим во вкладку «Включение или отключение компонента Windows». В окне «Компоненты Windows» устанавливаем флажки напротив Hyper-V и Платформа виртуальной машины. Нажимаем «Ок». Система попросит перезагрузить ПК. Перезагружаем. После чего удаляем подсистему Windows для Android, если она была установлена до этого раньше. Делаем это для того, что мы будем ставить новую подсистему. Чтобы удалить, открываем меню Пуск. Ищем Windows Subsystem for Android. Нажимаем правой кнопкой в мыши и удаляем. Далее нам нужно включить параметры разработчика Windows. Открываем Пуск. Переходим в Параметры после чего вкладку «Конфиденциальность» и «Безопасность». Затем в раздел «Для разработчиков» и включаем режим разработчика. Плащемся в окне нажимаем «Да». После этого нам понадобится загрузить пакет WSA. Это модифицированная версия Windows Subsystem for Android. Переходим по ссылке в описании и скачиваем. Все ссылки и команды я оставлю в описании под видео. Распаковываем загруженный файл в любое расположение. В дальнейшем нам надо будет указать путь к файлу из этой папки. Запускаем PowerShell от имени администратора. Кликаем правой кнопкой мыши по меню «Пуск». И открываем терминал Windows от имени администратора. В командной строке прописываем команду. И указываем путь к расположению файла. Чтобы быстро получить путь к расположению файла, Переходим в папку с файлом и кликаем на него правой кнопкой мыши. Выбираем «Копировать как путь», чтобы скопировать путь к файлу в буфер обмена. Переходим в командную строку. Вставляем наш путь. Нажимаем Enter. Приложение VSA будет установлено по завершению. И релек будет в меню «Пуск». Теперь нужно скачать пакет SDK Platform Tools. Для этого переходим на соответствующий сайт по ссылке в описании. Распакуем zip-архив в любую папку, затем нажимаем «Пуск», переходим во вкладку «Все приложения», открываем наше приложение ВСА. В разделе «Режим разработчика» передвигаем ползунок. Теперь нам нужно открыть опцию «Файлы». Открываем. В появившемся окне нажимаем «Продолжить». После чего появится запрос Брандмауэра, нажимаем «Разрешить доступ». Затем напротив вкладки «IP-адрес» нажимаем кнопку «Обновить» и копируем его. Обратите внимание на адрес в разделе «Developer Mode. Он должен быть таким же и у вас. Далее переходим в папку, в извлечен наш пакет SDK. Зажимаем Shift и кликаем правой кнопкой мыши по свободному пространству папки. Выбираем пункт «Открыть в терминале Windows». Теперь выполняем команду и вставляем наш адрес. Жмем Enter. После чего прописываем еще одну команду. Видим, что ADB подключен. Вслед за этим нам нужно авторизоваться в магазине Google Play, выполнив три команды по очереди. Теперь входим в свою учетную запись Google. Теперь можно приступать к установке любимых игр, приложений, таких как TikTok, Instagram, YouTube и так далее.